Всем привет, как видим посылочка у нас сегодня немножко такая крупненькая, поэтому давайте начнем ее вскрывать. Видим это Mi роутер IC2350 Qualcomm процессор. Ой, Qualcomm память, да? Процессор 2183 мегабита, Dual Band, Hickspeed Wi-Fi, двойная скорость. Скорость 7. 7 антенн, 7 каналов, интеллигент антен, Роутер будет использоваться в умном доме, у нас более 50 приборов различных, сейчас используется роутер 4А его в принципе хватает но еще есть другие устройства в доме кроме ми поэтому нам пришлось завести второй, второго провайдера и второй роутер там используется ТТКШный роутер двухчастотный он кстати на удивление хорошо работает ну давайте посмотрим что здесь первый раз на мишных коробках я вижу русские буквы Смарт-антенна с интеллектом, доступ до смарт-функций одним дотиком, одним дотиком. Интеллектуальная антенна, доступ к интеллектуальным функциям одним касанием. А, тут это не русский был, точно не русский. Так, ну что, коробочка в общем-то неплохо сохранилась, я читал там люди пишут, что не дошло, ой, вернее <сёк> дошло в не очень хорошем состоянии Ну мы видим естественно черный цвет почкорт RG45. Чем меня привлекло тем, что первый раз я вижу европейскую вилку. У нас конечно куча переходников. Но сейчас вот будет вот так. характеристики. Паролоновая какая-то штучка лежит. Так. подкладем сюда ну еще чем меня привлек роутер это крепление на стену в общем то чем меньше стоит на чем-то мне больше нравится на стене на стене все-таки меньше всего занимает место Вот такой рогатый штучка. Так, давайте уберем подложку. Ну вот прям рогач. Так резко съесть. Ну, это понятно. Смотрим, что у нас тут есть. Первое подключение будет... Провайдеру, к сожалению, предоставляющему всего, по-моему, до 100 мегабит. У нас в городе проблема прям с тем, чтобы нормального провайдера поймать с большой скоростью. То есть больше 100 мегабит мы пока не можем испытать. Это единственный минус. Ну, минус нашего города, так скажем. Поэтому давайте посмотрим, как это будет подключаться. Внешний вид еще раз пройдемся. Две. Это система. Интернет. Название. Ну так охлаждение, в общем-то, наверное, хорошее, потому что весь такой дырявенький. Вот тоже на стену крепить, это все-таки прикроется. Может даже на, на какой-то возвышенности небольшое отставлено будет немножко. А размеры вы можете вот видеть, да, то есть пульта от Mi 4, Mi Box 4S, такого размера. еще раз паспорт посмотрим ну, еще паспорт посмотрим английский немецкий русский Ха -ха -ха -ха. ну прям вообще а русский с какой страницы 33 аж не верится так вставляется включите маршрутизатор затем подключите кабель подключить к сети mi wi-fi то есть естественно будет видна в приложении виден роутер в приложении mi wi-fi это несколько задаваемые вопросы характеристики будут перечислены текстовым файлом на видео вот такого вот приобретения это видео будет выложено как распаковка в следующем видео будет подключение к сети и подключение естественно всех приборов от умного дома Xiaomi. поэтому подписывайтесь на канал кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки вот такая вот штучка будет у нас собирать все приборы умного дома и не только у нас два компьютера Ой, про остальные приборы прям не хочу огромное количество ТВ приставок и так далее